Мобез ждал Рима 5 лет Ему делать не хала хала <сос> мать, Салют Киро, салют Шин-гее <сос> Шин-гее, блин? Я не знаю, Хиро, <сос> я знаю Хиро <сос> <сос> 20 тысяч Так Да это мало для него, я же в Мбез давай давай, давай, давай, давай А Миним. какой у него минимальный? минимальный. Сейчас. Генерал, <сос> вы раненые Сколько? 50? 50 минимум? Да меньше у него Да хуйня вообще, е. да нет, сотку скину хусь Не надо, не надо ну что там Чё там? Если смотрел, бери ниже суммы. А, он ему как раз делать нехуй, слышишь? <толк> Сейчас все всё будет. <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> Ребят, праздник Значит, гатулатый. или гнойный Олег Монгол, или похоронил имя Афиша. 25 у него. А у Акстис будет, наверное, на следующем статусе. Принял два двора. да? Вот у нас два, собственно, лидера, бля, чарта. Шо, будем пересматривать Сколько гнойного полоски? или похоронила глянь. Полоска 20 тысяч. 20 раз? Ну, 4 с половиной уже есть. Да похуй, добиваю. Ао, все хотят, ао, пиздануться нахуй. Да танцева да, полоску. Да не будет, он. Человеку привет. Давай проверим. Да не будет, да. проверим, заебал. <как> да он постоянно. Да провели, но каждый стрим зарабатывает. Проверим, Нет? заебал. Мне кажется, не Да будет. просто проверим. Насколько он повелся. Ебал, Валя с Игорем, твой стрим с Респект, 2 по 05. Респект, парни. Да. Жалко, что это фло, выиграли батл за третье место. Так. Ао киви монгол, ёбт! Так киви по донатам смотрим! Второй батл будет по донатам, на киви собственно и будем смотреть киви. Что там интересного у Вальчинского происходит? Нет, нет. Не смотри. Так, короче, я что думал, Сейчас скоро посмотрим с тобой, скорее всего, батл. Батл Юли, киви против Костнерта. ПЕКТ, парни! Блядь! Жалко, что флоу выиграли батл за третье место. Так. Ао, Киви, Монгол, епт, так Киви по донатам смотрим. Как они друг на друга посмотрели, да? Как я их подразъебал! Подразъебал, подразъебал! Рифмобес Вальчинский ИАМ 1-0 пользу Рифобеса, сука, затроллил. Так, а что там интересно у Вальчинского происходит? Нет, нет! Не смотри! Так, короче, я что думаю брат? Сейчас, стоп, сейчас скоро посмотрим с тобой. Скорее всего, батл. Батл Юли Киви. Ёп ты, нахуй! Да, скорее всего, да Я уж не знаю, что из этого получится, но мне кажется, что. Сейчас Юли Киви посмотрите. Пизду, блядь! Пизду! Батл, Да, да, да, да, да, да. Там батл Давай посмотрим, что Да, я думаю, хороший Ладно, ладно, ладно. Поставь задержку в чат 10 секунд, Влад Бля, знать бы еще как это, попозже поставлю, бро. Риф, предлагаю челлендж, приседаешь 20 раз, добивай полоску до конца. Ну ты же, блядь, троллишь, нахуй. Че, 20 раз? Изи нахуй! Ну и какой нахуй? 20 раз, серьезно! На пацана! Ёпты. Изи нахуй! Изи, смотри! Ебаться нахуй! Смотри! Если не учт! Бля, ебать, охуенный контент! Он жалко, что нас мало, это же весело пиздец. 13 13 13 13 13 13 2 все давай и пожизнь не пизда ее так какой развод? Пизду. Ну, даже если развод поприседал, хоть не обломал. Че, похоронен наверх, пишут, смотрю. Это Валякин? Валентин обманул. Никакой веры, Ну, хоть поприседал. Могу отжаться еще, пацаны. Изи, нахуй. С вами стану, блядь, здоровым, как качок на утуне. Mm. Блин, это пизда! Мы Чайки. можем вырезать эту хуйню? Нет? Смотрим, можем стрим. Да. Чего? Брать <звук> Это, <звук> <есть. звук> это надо, наверное, занять. Заходить, братан, не так все просто.